Французский технологический стартап Exotech Solutions, основанный в 2015 году, представил свою новую разработку — промышленного робота SkyPod. Он позиционируется как самое эффективное устройство для автоматизации работы на складах и способен передвигаться в 4 раза быстрее и забираться в 5 раз выше, чем любые другие аналоги индустрии. Новая система включает мобильных роботов для обработки товаров. Устройство способны двигаться в трех измерениях со скоростью 16 км в час. Максимальная грузоподъемность робота составляет 30 кг. Во время движения он использует навигационную систему с лазерным сканированием, которая позволяет ему курсировать по всей территории склада. Он собирает и доставляет товары людям, которые уже вручную подготавливают их для отгрузки. Главная отличительная особенность робота — способность добираться до верхней полок складских стеллажей, чего не может предложить не одно конкурентное решение. Робота достаточно смонтировать на специальных рельсах, после чего он будет практически полностью автономно выполнять возложенные на него задачи. Таких роботов уже принял на работу французский интернет-магазин Cdiscount. чей склад вблизи Бордо постоянно нуждается в четком контроле, с чем люди далеко не всегда справляются. Технология также внедряется в хранилищах трех других компаний, которые пожелали остаться неназванными. Новая автоматизированная система может обрабатывать 400 заказов в час, то вдвое выше, чем Модели конкурентов. Человек для сравнения в среднем обрабатывает 100 единиц. Компания Exotech была основана в 2015 году бывшим техническим директором BA Systems Роменом Мулином и программистом G-Healthcare Renault Но ее работа тестируется уже в нескольких различных отраслях промышленности. Год назад стартап привлек 3,5 миллиона долларов внешнего финансирования, которое было направлено на расширение парка мобильных роботов в новые сектора. По словам Хайца, с самого начала система была разработана для обеспечения быстрого развертывания и полной масштабируемости. Продукт оснащен искусственным интеллектом, который позволяет развернуть систему на месте в течение нескольких дней, а не недель. Инвесторов привлекает скорость развертывания роботов и их эффективность работы. Можно применять такие машины на почтах, в интернет-магазинах, продуктовых складах и много где еще. Skypod — лишь один из множества роботов и систем с искусственным интеллектом, которые уже в ближайшем будущем могут отнять хлеб у таксистов, курьеров, грузчиков, спасателей и целого ряда других работников ручного труда. И эту тенденцию уже вряд ли остановить. Пока компании вроде Amazon и Google делают ставку на летающих дронов, которые в будущем смогут доставлять посылки, два основателя Skype из Эстонии решили использовать более приземленный подход. Они создали компанию под названием Starship Technologies и разработали одноименного робота, который сможет перемещать по тротуарам и перевозить посылки. Роботы Starship являются на 99% автономными. Это означает, что, хотя роботы и будут передвигаться сами, за ними всегда будет следить оператор, Готовы взять на себя управление в сложных ситуациях. Когда придет соответствующий заказ от клиента, роботы самостоятельно найдут нужный продукт, разместят его в своем отсеке для грузов и отправятся к месту назначения. Роботы могут передвигаться по городу со скоростью 6,5 км в час. Максимально допустимое расстояние, на которое может Доставка составляет 5 километров. Роботы Starship Technologies подходят для перевозки грузов весом до 18 килограмм, который по объему равноценны двум пакетам с продуктами. Крышка багажного отсека робота открывается только после ввода защитного кода, который приходит получателю посредством сопутствующего мобильного приложения. В компании считают, что использование наземных дронов позволит стартапу избежать законодательных препятствий как при доставке с воздуха, а ведь рано или поздно такие штуки будут у каждого. Я бы не отказался от такого кладовщика, пусть поскучает у меня на антресолях. У каждого свой Майнкрафт с глюками и блэкпшеком, а у нас на Почте России исключительно ручная работа, поэтому все дороже и индивидуальнее. Месяца на 3-4. А вот Starship рекомендовал бы оснащать перцовым баллончиком и электрошокером. Ну, чисто для самообороны. Если даже те, кто разрабатывает летающих роботов-курьеров обеспокоены вандализмом, и придумывают разные способы для предотвращения этого вандализма и хищения, то я не знаю, что можно придумать для наземного дрона. Но это не для СНГ точно. А пока скоростью старшипа по 6 км в час. Люди ходят со скоростью 5 км в час. А бедным эстонцам так вообще не повезло. Трудно будет от таких роботов уворачиваться. Итого, престальные роботы заменят кладовщиков и почтальонов. И это хорошо. Работа ради работы не нужна. Интересно, как скоро роботы заменят коллекторов, чтобы вышибать долги у тех же роботов в биткоинах? Идея использовать электронные татуировки для наблюдения за здоровьем появилась достаточно давно. Подобные устройства уже могут, например, контролировать активность мозга или уровень глюкозы в крови. Теперь команда из Массачусетского технологического института решила проверить. Можно ли использовать для такого вида носимых устройств живые клетки? В результате инженеры создали живую татуировку, которая не только украшает владельца, но и может спасти ему жизнь. За последние годы ученые пробовали для печати на 3D-принтерах разные необычные чернила. Одни чернила были изготовлены из термочувствительных полимеров и были нужны для печати объектов, меняющих форму под влиянием тепла. Другие печатали светочувствительные полимерные структуры, которые сжимаются и растягиваются в ответ на потоки света. В Массачусетском технологическом институте задались вопросом, можно ли использовать живые клетки в качестве сенсоров. Первым шагом был анализ клеток, которые можно было бы использовать. Предыдущие исследования показали, что клетки млекопитающих плохо подходят для изготовления биологических чернил, так как их мембраны не выдерживают давление в форсунках принтера. Поэтому команда под руководством Сюанхэ Джао и тиматилу Лун экспериментировала с различными живыми объектами и пришла к выводу, что лучше всего для печати на человеческой коже подходят бактерии. Клеточные стенки генетически модифицированных эшерихи и околи оказались достаточно прочны, чтобы выдержать выстрелы с сопла 3D-принтера. Бактерии также оказались полностью совместимыми с гидрогелями, необходимыми для точной тренировки 3D-печати. Изначально бактериальные клетки программируются так, чтобы реагировать на определенные химические вещества. После этого их смешивают с гидрогелем и питательными веществами, необходимыми для поддержания жизнедеятельности клеток. С помощью 3D-принтера смесь нескольких слоев наносится на прозрачную пленку, формируя тем самым живую структуру — в данном случае древовидной формы. Это очень удобный и наглядный пример — каждая ветвь состоит из клеток, чувствительных тому или иному веществу. После нанесения татуировки на кожу ее ветви загораются действие соответствующего химического соединения. Сенсор работал несколько часов, и в течение этого времени каждая из трех ветвей сенсора освещалась, когда бактерии ощущали соответствующие химические раздражители. Изменение цвета было связано с запуском работы флюоресцирующих белков внутри бактериальных клеток. Живая татуировка может показаться просто очередным забавным и бесполезным аксессуаром. Однако у ученых куда более серьезные намерения. Их изобретение — не попытка запустить новую моду, а универсальный и компактный биологический датчик. Как поясняют сами инженеры, подобные татуировки могут быть использованы для обнаружения вредных веществ в окружающей среде. Всякий раз, когда в воздухе появляются опасные токсины, рисунок будет подавать своему владельцу сигнал об угрозе. Кроме того, команда настроила взаимосвязь между бактериями, запрограммировав некоторые из них загораться только после получения определенного сигнала от других клеток. Для этого Джао и его коллеги создали из гидрогеля трехмерные нити. Нижний слой такой нити состоял из бактерий, выделяющих особые химические вещества, а верхний слой содержал люминесцентные клетки, реагировавшие на эти химические команды. Дальнейшая работа будет вестись над уплотнением узоров и увеличением, а также усложнением связи в них цель скопировать архитектуру электронного микрочипа, чтобы получить аналог мини-компьютера. Генетически модифицированные бактерии будут разделены на десятки и сотни видов с определенной реакцией на конкретные химические вещества. Это станет системой их управления. Подавая нужные растворы в узлы трехмерной структуры, ученые смогут запустить запрограммированный заранее процесс. И если до создания живого на символ компьютера еще определенно очень далеко, то подарить человечеству простейшие маркеры и датчики ученые смогут уже в скором будущем. Например же татуировку, которая реагирует на появление признаков угарного газа в помещении или измеряет температуру, уровень pH и инсулина в теле пациента. Кроме того, татуировки имплантаты на основе живых бактерий могут производить и постепенно выпускать в организм человека лекарственные препараты. Отличная технология, правда придется на руках и, возможно, где-нибудь еще полностью сбривать волосы. Еще чуть-чуть и мобильник уйдет в прошлое. Вспоминается татуировка в виде чертика из генома Лукьяненко. Так что не поймешь, то ли технологии открывают новые простор для фантастов, то ли идеи сами носятся в воздухе. А может, все проще, люди читают старые произведения и думают, а ведь сейчас это можно сделать, и делают. Здорово, если действительно получится добавить биометрические показатели, содержание гемоглобина и питательных веществ в крови, и на основе анализа делать рекомендации, когда перекусить и чем, и отображать эту информацию в виде крапинок на коже. И для диабетиков это было бы отличное подспорье, да и дозировать любые лекарства удобнее, принимает таблетки не по инструкциям, а по показаниям татуировки, идеально подходящими для каждого конкретного организма, и еще сделать так, чтобы эти татуировки ярко светились и оттенки отображали эмоции носителя, ну чисто для фана. Просто интересно представить человека 23-го столетия, а поклонники определенной марки будут чаголять переливающимся всеми цветами радуги яблоком на затылочной части черепа. Да и вообще отличная возможность чиповать людей. Скоро приклеют всем работникам, водителям транспорта, служащим, все будем трезвыми ходить под колпаком. Еще не так давно боялись, ты да чё ж и сейчас боятся вживлять себе провода и микросхемы. А здесь все естественно, натурально, в нашем организме и так обитают миллионы бактерий, и ничего. Правда, у одной авторитетной организации уже пару тысяч лет есть готовое название для такой разработки – печать зверя. Друзья, 2017 год подходит к концу, и хотелось бы, чтобы на нашем научно-технологическом канале появилось небольшое место для сказки. Настоящие сказки для взрослых и детей, и вы можете в нее попасть. С 23 декабря по 8 января 2018 года в выставочном центре Крокус Экспо под эгидой Московского технологического института проходит мероприятие «Мир будущего». Это площадка, где дети и взрослые могут прикоснуться к самым современным разработкам со всего мира, чтобы продемонстрировать новый формат развлечений. Вас ждут 50 интерактивных развлекательных зон, легендарные персонажи «Звездных войн», мастер-класс по рисованию 3D-ручками, робо-зоопарк, аэрохокей против робота, сцены управления жестами и огромный робот-дракон будущего. Чтобы ознакомиться со всеми экспонатами, понадобится более двух часов, которые превратятся в настоящее путешествие во времени. Био- разумные роботы и путешествия в виртуальную реальность увлекут гостей любого возраста. Не пропустите фантастические развлечения и получите лавину невероятных впечатлений. Ссылка в описании. Чтобы не быть голословными, от нашего канала мы разыгрываем три билета на данное мероприятие. По одному билету в мир будущего может попасть один взрослый и один ребенок. Правила предельно просты. Нужно быть подписчиком канала, состоять в группе и сделать репост записи с данным видео у себя на страничке ВКонтакте. Ссылка на запись, которую нужно репостнуть, вы найдете в описании к этому видео. Победителей конкурса мы традиционно определим на стриме